Комплекс состоит у нас из 8 домов. Все дома у нас документально сданы. Сделки регистрируются в Росреестре. Если хотите, даже проходит ипотека. Здесь у нас красивые места для того, чтобы провести время с вашими детьми. Это не первая и не последняя э, спортивная-детская площадка на территории нашего жилого комплекса. Вот такими вот видами на зелень, летом. Сейчас уже вот у нас э, листва заколосится. 27 квадратных метров. Как она планируется? Вы зашли, здесь у вас вот так вот санузел. Здесь же у вас кухня. Вот так вот тюк-тюк-тюк с окном. Пиумки вот там его открывать напротив телевизора. Здравствуйте, уважаемые телезрители, дорогие мои. Сейчас я вам буду показывать комплекс под названием Crossloft Парк. Комплекс, конечно, не является премиальной элитной недвижимостью, но, в принципе, вполне себе приемлемой, недорогой э, недвижимостью комфорт класса. Я думаю, она является вот как говорится, на раз-два и, как говорится, стопудово. Поэтому, дорогие мои друзья, представляем к вашему вниманию Кросслофт-парк. Комплекс состоит у нас из восьми домов. Все дома у нас документально сданы. Сделки регистрируются в Росреестре. Если хотите, даже проходит ипотека. Сейчас смотрим. Здесь еще у нас к территории придомовой не приступали. Здесь будет множество у нас парковочных мест. Это наше м -м, непосредственно футбольно-баскетбольное поле и... Есть у нас здесь детские площадки. Будет очень много зеленых мест отдыха, беседок. И приступаем, дорогие мои. Вот мы внутри. Полностью что мы видим по территории? По территории у нас делаются стены, выполняются внутренняя территория, Отделка облагораживания. <coughs> Погодные условия вносили свои коррективы. Комплекс потихонечку, видите, остеклили уже непосредственно все корпуса. Те корпуса уже запускают на ремонт. У нас уже вот буквально, что-то я так понял, что, по-моему... Через неделю уже заходят мастера. Смотрим сюда. Здесь у нас красивые места для того, чтобы провести время с вашими детьми. Это не первая и не последняя спортивная-детская площадка на территории нашего жилого комплекса. Здесь у нас еще это удовольствие будет облагораживаться, будет делаться. В общем, все, как говорится, еще в процессе. Многие задают вопрос. Когда здесь будет все завершено, я торжественно все-таки в этот раз уже... Попытаюсь сказать вам, дорогие мои, то, что до мая месяца застройщик сказал, что все будет сделано. Сейчас, что происходит на территории комплекса? Сейчас у нас на данный момент идет подключение к центральным коммуникациям, потому что коммуникации здесь все центральные. Еще раз повторюсь, сделки все регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи, даже проходит ипотека. Кросс Лофт Парк. Баскетбольное, футбольное поле, назовем это так. Здесь у нас так, как же попасть вовнутрь? Так, не поленюсь. Ну и вот такое вот место занятия воркаунт, спорт и так далее. И вот там у нас наша парковка. Особенность нашего комплекса в чем? В том, что он стилистически однотипен, симпатичен и как бы выглядит э, качественно. Вокруг комплекса планируется, что будет вот такая вот беговая дорожка. Я думаю, застройщик обещал, значит выполнит. Поэтому ждем, как говорится, выполнения из Далее, давайте-ка пройдем немножечко туда, ну, в максимально наши первые пять готовых домов, они прямо уже готовы, и в эти первые пять домов застройщик через неделю уже начинает запускать собственников кросс парка на ремонт. Сразу же посередине по территории здесь планируется небольшой фонтанчик и, конечно же, такая зона, она модная такая зона, как их называют, альпийская горка. Вот, смотрите, видим, что здесь вот такой круг один, там у нас круг. Два. Видим, что здесь валяется каменюка. Каменюка, каменюка, каменя. Большая внутренняя территория. И мы давайте-ка пойдем уже, наверное, в готовую. Здесь будет прям красиво. Представляете, здесь будет множество камней, ландшафтное озеленение. На территории еще дополнительно, помимо всего, планируется брусчатка. Вся территория внутреннего двора забетонирована. Я думаю, в принципе, вполне себе это неплохо, зато, как говорится, меньше грязи. Вот так вот домики выглядят с внутренней стороны двора, а с обратной стороны вы уже видели. После чего я не поленюсь, зайду уже непосредственно в сами квартиры и покажу вам, покажу, что же там внутри, как выполнено, как там будет вам жить и чувствоваться себя собственником Кросславт так, сразу же, вот видите, уже вот машинки паркуются Я так понял, что здесь уже кто-то живет Ну давайте-ка пройдемся вот так, вот расстояние между домами у нас соблюдены Минимальные цены здесь от 3 миллионов рублей у меня есть 3 200, 3, короче э, И я, конечно же, выбирал бы разные виды Кому-то нравится вид во двор, там сосед привет, да, он с видом на соседний дом Ну я думаю, вот эти вот виды самые интересные Самые интересные вот на эту зелень Здесь на первом этаже у нас есть квартиры с террасами В чем эта фишка-плюшка? в том, что вот здесь застройщик будет вам отгораживать, и вы вот такие вот открыли, тут у вас ступенечки топ -а топ вы спустились и вот сидите, да, в границах своей квартиры, грубо говоря, вот так вот стеночка, вот так вот стеночка, и вот это ваша терраса, и вот там от ваша квартира. И все, дорогие мои, и все, с вот такими вот видами на зелень, летом, сейчас уже вот у нас э, листва заколосится буквально вот э, в течение марта месяца у нас тут попрет зелень вовсю, как говорится, будет перереть вовсю, зеленить, зеленеть, и в общем, распускаться, будет здорово. Представляете, тут будет вообще просто изобилие зелени. Также застройщик еще у нас обещал сделать множество мест отдыха по периметру, беговую дорожку и, конечно же, зону барбекю, шашлыкю, там что еще. Будут люди сидеть, отдыхать, музыку слушать. Вот там вот вдали от людей, дабы не мешать тем, кто уже здесь живет. Так, давайте-ка с обратной стороны посмотрим. Идем с обратной стороны. С обратной стороны вот она, беговая дорожка обустроена. И сейчас еще раз я говорю, небольшая замиска, заминка в том, что у нас сейчас подключение идет центральной коммуникации. Видите, тяжеленные, толстенные силовые кабели, канализация, водопровод. Вот сейчас у нас, это вот ближайшие две недели, это подключение. И тут же всех сразу же скажут, ну давай на ремонт. Ну и, короче, кто вам там субботу вас заставлять-то и не будет. Сами, как говорится, как дорогие, прибежите и на ремонт зайдете. Так, давай смотрим на примере вот, допустим, этого нашего дома. Давайте-ка зайдем, как выглядят калидоры, как говорила моя бабушка. Заходим, вот мы внутри. На полу у нас керамогранит. Вот такие вот для алюминиевые перила нержавеющие. И, конечно же... Стены. Ну, я не могу назвать это декоративная щекотурка. Ну, в принципе, более-менее приемлемо. Вот там вот какой-то даже узор имеется. Ну, и хорошие двери. Портика называются. Так, ну, давайте-ка вот на примере вот этой квартиры, да. вот нормальная. Нормальная, нормальная дверь. Ну, давайте-ка, еще раз, я ранее... Хоть я показывал, покажу еще раз. Квартирку вот такую подобную можно купить от 3,5 миллионов рублей. Смотрите, 27 квадратных метров. Как она планируется? Вы зашли, здесь у вас вот так вот санузел. Здесь же у вас кухня. Вот так вот чук чук чук с окном. Далее вот тут можно как-то декоративно какой-нибудь шкафчиком или альпийской горкой. Вот там у вас кровать, напротив телевизора. И тут же у вас выход. Не на балкон, а на террасу. С вот таким вот видоном. Как она вам? Зачетный зачет. Классно, согласитесь, да? Офигенно, окна тонированные. И вот ваша террасы, как говорится. Сидите на своей террасе, смотрите. Вот такие вот террасы есть практически в каждом доме. В каждом доме, говорю. В каждом доме, да. И в каждой квартире. И террасы варьируются от минимальной площади террасы, штоп, 7 квадратных метров, да, 7. И от 7 квадратных метров до максимальной, сейчас я вам скажу, так, максимальная терраса у меня 22 квадратных метра здесь, короче, дорогие друзья, смотрите, есть вот такие вот студии 22-23 квадратных метров с двумя окошечками, да, а есть вот с одним, какой вам больше нравится? Вот видали, да, есть же разница, да, найди 5 отличий, ну, давайте подойдем, здесь, например, вот здесь у нас такая петрушка, понятно, что посередине его вот так не разделите, но здесь у вас вместо одного выхода, вот, вот такая вот фигня, представляете? И вот такую квартирку можно купить от 3 миллионов 200, 000, если кому надо. Потолки у нас высота 3 метра. Застройщик, вот тут же, видите, трассу под кондиционер протягивает. И вот там вот на, за улице, на улице будут висеть кондиционер. Вот тут санузел. Вот так, триллин, триллин. так, ну и, в принципе, планировки все типовые. Но, за исключением, давайте-ка... Вот такой. Вот такую можно купить. Здесь у нас получается порядка 27-29 квадратных метров. Немножко своеобразная. На верхних этажах она, конечно, площадь поинтереснее. Но вот на первых этажах она без террасы. Ну, тоже вроде бы ничего. Так. Короче, еще раз. Есть варианты от застройщика у меня, где можно купить в беспроцентную рассрочку до полугода. Квартиру здесь по договору купли-продажи. И прописаться. Кому нужна прописка. А есть вариант здесь купить... Вам, с моей помощью, от инвесторов, у меня куча предложений от инвесторов, от 3 миллионов двухсот, образно говоря. Ну и давайте все то же самое, так, что тут, свет не зажегся, то же самое, только без балкон, ой, без балкон, без террасы, но с балконом, вот она. Та же самая квартирка 27 квадратных метров, от половиной миллионов рублей, тонированные стеклопакетики, вот, стеклопакетики говорю, остекление балкончика, и маленький такой балкончик, короче, выбирайте. С террасой, с балконом. С террасой, с балконом. Сюда с видом или туда видом. Сюда с видом или туда, как говорится, на соседа твоего. И есть на разных любых этажах. Разные площади. Максимальная площадь у меня здесь 35 квадратных метров. И то это не считая террасы. Типовые планировки, как правило. Есть прям правильной квадратной формы. А, закрыли. Закрыли. Замуровали. Что за фигня, блин? Все позакрывали. Вот. Вот такая же квартира, только на верхнем этаже, как внизу. Вот такие квартиры у нас с балкончиками. Смотрите, классная квартирка. что порядка 30 квадратных метров, по-моему, 33. Такую квартирку можно купить от 3,5 миллионов рублей. Вот там у нас входная дверь. правильный, идеальный, классный квадратик хожу по кругу, там у нас санузел, чик, чик чик чик как планировать? Ну, классная, замечательная студия. И вот он же я на балконе. Вот он уже я на балконе. Есть такие квартирки с внутренним э -э видом во двор, да. А есть вот такие квартирки с такими вот видами на зелень. Хороший, классный балкон, застройщик уложил вам на балконе, видите, плиточку, там трапик, чтобы водичка дождевая сливалась. В общем, фишка этого комплекса в чем? Как вы поняли, в основном, конечно, здесь преимущественно студии. Но недорогие цены, недорогие цены, максимальная готовность, чистота с документами. Комплекс будет доделан, сейчас разговаривал за строчкой, повторюсь, до э, мая месяца. Все вообще, как говорится, чики-пики. Э, комар носа не подточат, как говорится, клювик сточится. И да, будем надеяться на это дело, будем ждать окончания всего, завершения всего комплекса. Когда комплекс завершится, квартир дешевле, чем 5 миллионов рублей здесь не будет. Почему? Ну, начнем с того, что у нас нормального, более-менее серьезного жилья, э, нормального вида, не общага. Дешевле 5 миллионов рублей не бывает, дорогие друзья. А это, смотрите, нормально симпатичный комплекс с кучей парковочных мест, с зелеными зонами, с беговой дорожкой, со спортивными площадками, с баскетбольно-футбольным полем, с зоной воркаут, зелень, природа, тишина и, конечно же, частота документации. Это, я думаю, весьма немаловажно. Поэтому осталось подождать немножечко, дорогие мои, и уже сейчас застолбить или купить, или оформить и делать ремонт классную квартиру в кросс лофт парке Мой номер 8-918-880-07-47. Кому нужна информация, Информация По этому комплексу, жду вашего звонка, дорогие друзья. Набирайте, не стесняйтесь, обращайтесь, пишите на WhatsApp, звоните. Ну и не забывайте, конечно же, ставить лайки. Всего хорошего, дорогие друзья. Увидимся. Пока-пока.